И все-таки очень жаль, что люди теперь не пишут бумажных писем друг другу, как раньше. Теперь отправить сообщение дело пару секунд. Это раньше драгоценного конверта ждали неделями. И писали, испортив ни один листочек, только самое нужное, вложив свое послание главное, необходимое, сокровенное. Люди знали, что письма будут идти долго, а то и вовсе могут потеряться по дороге, а потому не вкладывали строчки злого, дурного, слетевшего с языка от обиды. Зато копили нежность, рассказывая откровенно все то, что лежит на сердце. Раньше чувств не стыдились, и письма были посланниками от души к душе. Сейчас же высказывать обидных слов никто здесь не то стесняется. Все спешат рупить правду с плеча. Только какая это правда, если от таких слов двоим плохо на сердце? И нет больше писем. Одни лишь сухие сообщения в сети. Привет, как ты? Вопрос, на который не требуется ответа. И никто теперь не знает, любят ли его, ждут беспокоится или просто катает время рядом, пока оно есть.